Что сколько стоит, стрясете его и получаете либо мобильные минуты бесплатно, либо интернет. Привет, меня зовут Назар Давыдов. Я 5 лет живу в Турции и буду рад быть полезен вам. В этом видео я поделюсь своим опытом и расскажу о том, как покупать сим-карты, какие есть тарифы и какие вообще есть операторы. Так что обязательно досмотрите до конца и узнайте чуть-чуть больше от Турции. Я нахожусь в Алане, район Махмутлар, самый центр. И за моей спиной аллея, где находится сразу три офиса мобильных операторов для того чтобы подключиться к одному из мобильных операторов вам понадобится лишь добрая воля немножечко денег и заграничный паспорт никаких сложностей нету только выбирайте и подключать единственное имейте в виду, что вас через 60 дней если вы не подтвердите своим видом на жительство что вы находитесь в турции могут отключить от любого оператора такие правила в турции что касается тарифных пакетов, о них поговорим чуть позже. Сейчас же нужно понять, что вам нужно. Если вы приезжаете сюда, в Турцию, и у вас нет особо много знакомых, вам достаточно, как мне кажется, подключить только мобильный интернет. И вы сможете на связи со своими родными и близкими передавать возможные поздравления, фотографии, селфи и переговариваться о том, как вам здесь отдыхается. Так что выбирайте нужного провайдера и используйте уже как интернет. Скорость здесь достаточно хорошая почти 5g естественно в разных провинциях разная скорость тут я могу лишь посоветовать методом пробы и ошибок выбрать того оператора где лучше всего у вас будет связь ну а теперь самое главное нужно разобраться в тарифных пакетах что сколько стоит сколько стоит подключить ваш мобильный телефон и сколько будет стоить пополнение карточки счета ах да еще добавлю имейте в виду, что если вы сюда приехали своим мобильным телефоном вам его нужно будет обязательно и разлочить если вы будете здесь больше 60 дней и налог на разблокировку таможенный сбор будет составлять 1800 лир за один слот что очень недешево я думаю имеет смысл брать с собой телефон если у вас какой-то эксклюзивный или очень дорогой во всех остальных случаях я думаю лучше брать местные Потому что даже за нелегальную разблокировку возьмут достаточно много денег, и потом могут местные умельцы сделать криво. Но это так, ремарка. А теперь перейдем непосредственно к тарифам. Друзья, справедливости ради нужно отметить, что очень много всевозможных магазинчиков, которые торгуют мобильными всевозможными гаджетами, и в том числе делают пополнение счета. Я стою рядом с одним из таких магазинчиков, и здесь есть сразу два оператора. Это Vodafone и турк телеком вот вы видите рекламу они вывешивают всевозможные яркие рекламы что вы можете у нас купить связь со скидкой и так далее все это правда но можете зайти на сайт и посмотреть где находится ближайший официальный офис и там, может быть, будет более приемлемая для вас цена, потому что цены действительно несколько разнятся. В официальных представительствах есть больше возможных пакетов. Но такие магазинчики очень удобны тем, что они расположены везде. И, в принципе, достаточно удобно, вот, если вы недалеко живете, прийти и быстренько купить, а потом впоследствии и пополнить счет там же. Теперь по поводу цен. Я прошелся среди нескольких магазинчиков и взял цены для того чтобы рассказать вам более подробно что почем итак смотрим водофон. здесь пакет 2 гигабайта 750 минут разговоров 1000 sms будет стоить 32 турецких лиры, а самый дорогой пакет 15 гигабайт 750 минут 1000 смс будет стоить 85 турецких лир. Что касается подключения, вот это наиболее интересно для тех, кто подключается, сим карты будет стоить 25 гигабайт 140 турецких лир. Друзья, 140 лир это не только подключение сим карты это тоже сюда входит, но еще и плата за первый месяц. Потом вы можете купить другой пакет и оплатить его и пользоваться дальше. Я хочу сказать, еще еще пару слов о том, что сайты, на которых официальные представители выкладывают свою информацию, очень какие-то кривые, как по мне, и сложно добиться правды. Поэтому гораздо легче прийти в такое представительство и спросить у продавца, что почем тем более, в Коньи Алты, в Анталии, русскоязычный район, Махмутлар это русскоязычный район. Валане, вы легко найдете человека, который э, говорит на русском языке, тем более в таких вот магазинчиках. Так что спрашивайте, вам наверняка ответят на пускай о плохом, но на русском языке, что почем и какой э, пакет вам наибольше лучше подходит. Это был водофон. А сейчас я вам расскажу о следующем мобильном операторе. Ну что, друзья, теперь представлю вам второго оператора на рынке мобильной связи Турции. Это Турксель. У каждого оператора есть свои нюансы. У кого-то что-то лучше, что-то хуже, поэтому разбирайтесь. Я считаю, что Vodafone имеет самую бюджетную связь. Он стоит таких денег. Что касается Туркселя, здесь уже в этом немножечко подороже в целом пакеты и связь получше. Конечно, стоит выбирать себе мобильный оператор, сходя из своих нужд. Но говорю, как я. Знаю свой личного опыта, потому что открывал своим друзьям разных мобильных операторов на их телефоны и, исходя из своего личного опыта, рассказываю вам то, что происходит. Теперь давайте по тарифному плану пройдемся. 130 лир будет стоить открыть SIM-карту, получить новую. Это 25 гигабайт вы получите, 750 минут разговоров и 250 СМС. Что касается обычного пополнения счета, которого потом сделаете. Первый раз, заплатив 130 лир, вы получите еще и сим-карту. Это единоразовая оплата. Потом вы уже можете переходить к разным пакетам. Вот, например, 2000 минут разговоров, 1000 смс, и будет стоить 45 лир. Вам выбирать, какой вам пакет наиболее подходит. Ну, а что касается связи, скажу, что так, что у меня два мобильных оператора. Один Водофон, другой Труксель. И все равно я, когда делаю трансляции, я прибегаю к третьему мобильному оператору Туртелекома, который мы сейчас пройдем, и я вам покажу, как выглядит его логотип и сколько стоит тарифный план. Но это все очень индивидуально, даже в одном и том же городе мобильные операторы могут по-разному работать. Где-то выдает 4,5 g где-то не выдает такую скорость соединения. Нужно проверять, смотреть, юзать. Ну естественно, смотрите в комментариях к этому видео. Я думаю, что вы, исходя из своего собственного опыта, напишите, какой оператор вам лично подошел, а какой наоборот нет. Мы не боимся говорить правды, да? ну а если возникают вопросы в описании к этому видео есть все контактные данные по которым можно со мной связаться и задать свой вопрос идем дальше ну и наконец турк один из трех мобильных операторов который является лидером на рынке турецкой мобильной связи здесь как я считаю хорошо проходят у него и звонки то есть можно вполне комфортно разговаривать и интернет соединения тоже на уровне я заметил что даже домашний интернет иногда уступает по скорости мобильному интернету что касается всего остального ну у меня двоякое мнение я считаю что здесь мобильная связь не такая хорошая как хотелось бы потому что хоть и быстрая связь но она лагает очень провисает я даже когда провожу прямые трансляции я говорил уже об этом проходит очень много лагов и я всех мобильных операторов перепробовал и хочу сказать что не смог решить этот вопрос. ты год вот, за моей спиной Турк-Телеком. И я сейчас, как и во всех предыдущих мобильных операторах, скажу, какие же здесь цены. Цены э, можно легко узнать, если вы придете и спросите. Вам даже на русском могут сказать: для того, чтобы подключиться к этому оператору, вам понравится 140 лир. Вы за это получите 25 гиг мобильного интернета очень удобно если вам нужно только переговаривать со своими родными и близкими вполне хватает именно такого количества минут в месяц закончилась связь так же как и во всех других мобильных операторов вы просто приходите оплачиваете новый пакет и получаете дополнительные минуты смски и интернет если прошел месяц то вам то же самое нужно будет все это обновлять даже если у вас остались там невыговоренные минуты все они сгорают надо все делать по новой да и так во всех мобильных операторах и теперь по поводу э, мобильных пакетов здесь у тур они от гигабайта 30 лир это 1000 смс и 500 минут до 40 гигабайтов интернета 750 минут разговора 1000 смс это будет 120 турецких лир несмотря на то что в турции достаточно дорогая мобильная связь интернет все равно очень много лагов и нареканий. И еще хотел сказать пару слов про мобильные приложения, которые отслеживают, сколько у вас минут, сколько у вас разговоров осталось, интернет и так далее. Ну, знаете, таки. Так вот, здесь все сайты сделаны достаточно криво. То есть вы можете не разобраться с вопросом, даже если будете, как следует, все переводить поэтому внимательно все изучайте вот может быть с помощью подобных магазинчиков придя сюда вы можете получить ответы на ваши вопросы потому что на этих самых приложениях не до конца понятно сколько что стоит не до конца понятно когда какие акции работают вот например были достаточно неплохие акции когда вы заходите там раз в неделю делаете определенные манипуляции с телефоном трясете его и получаете либо мобильные минуты бесплатно либо интернет бесплатно там в размере там 5 гигабайт очень было удобно но потом раз без всякого предупреждения о войне эта акция закончилась и когда она продолжится где искать правды непонятно друзья и есть еще один четвертый мобильный оператор о котором не все знают сейчас я вам про него тоже подробно расскажу вот я вам и показал несколько мобильных операторов сколько они стоят условия хочу обратить внимание что это не самое что есть официальные представители потому что есть и официальные фирмы у меня кстати есть видео можете пройти посмотреть более подробно там цены могут быть чуть чуть ниже и сервис может быть лучше, но таких вот, скажем так, ларёчков, магазинчиков, которые представляют мобильную связь и мобильный интернет, достаточно много по всей Турции, тем более в туристических местах. Поэтому наши сограждане иногда выбирая сэкономить или удобства для того, чтобы добраться до места, как что называется, выбирает удобства расположения магазинов то есть локацию поэтому это достаточно распространенное дело когда наши идут покупать подобные магазинчики имейте это ввиду что касается нюансов связанных с этими тремя операторами то все раскрыл если вам нужно самый что есть бюджетный вариант последний для финаля. Итак, вы видите торговую марку бим я хочу сказать что в этой торговой сети есть очень удобная опция предлагается мобильный оператор бим сел он называется вот вы видите сейчас на экранах тарифы за 85 лир вы сможете подключить себе сим-карту и пользоваться ей. Кстати, делайте выводы, исходя из тех цифр, которые я вам здесь дал, что вам необходимо, потому что вы можете, если у вас здесь нету особых друзей и вам мобильная связь не особо-то нужна вместе с их смсками, вы можете ограничиться специальным пакетом, где есть только мобильная связь. Все, я уже указал выше. Надеюсь, что это видео вам будет полезно наверняка что-нибудь упустил как всегда я же человек если нужна какая-то связь консультация или еще какой-то вопрос моя вся информация в описании к этому видео спасибо большое до встречи Пускай у вас все будет хорошо и отдыхайте весело и задорно геля-геля